В Литве планируют построить палаточный городок для беженцев с территории Беларуси, которые, якобы, должны в массовом порядке покидать родную страну в поисках лучшей доли. Руководитель центра регистрации иностранцев Александр Скиславас отметил, что лагерь, который будет организован в городе Побраде, сможет принять до 350 человек. Прежде всего, речь идет о пиракциях, которые стремятся попасть в Литву через Беларусь они сейчас составляют основную часть беженцев из рБ Кисловас уточнил, что строящиеся сооружения не имеют ничего общего с обычными туристическими палатками, поскольку в них есть отопление, вентиляция и система кондиционирования. Выбрать себе подходящее жилье смогут как одинокие, так и семейные люди с детьми. Между тем, Вильнюс усилил охрану границы с Беларусью и перебросил в приграничные области дополнительные отряды пограничников и силы службы общественной безопасности. Эти меры были приняты в ответ на угрозу Минска ослабить контроль над мигрантами. В последнее время фиксируется наплыв граждан, желающих попасть из Беларуси в Литву незаконными способами. Так, в первые пять месяцев этого года на разных участках белорусско-литовской границы было задержано 189 нелегалов.